То есть, пожалуйста, можно вам пару вопросов по поводу книг? Я не знаю, ничего по поводу книг Вы подошли нет. к детскому стенду. Ну да. А какие книги вы предпочитаете читать и рекомендуете вашим друзьям? Современные или старые, там, советские? Быть, ну, и так, и так бывает. Во многом от иллюстраций зависит. То, То есть, есть советские какие-то книги, которые мне настолько нравятся иллюстрации, и помню из детства что э, как, сейчас я все советую вам А вы согласны, что книга воспитывает человека? Ну, как вы считаете, безусловно. А э, по цене, как вы считаете, дорога ли сегодня книга? Довольно-таки. Довольно-таки. Девушка, простите, пожалуйста, можно пару вопросов? Что? Как книги? Какие книги вы будете читать? Фэнтези. Да. А почему вас привлекает этот жанр? Ну, Какие-то волшебные миры, что-то очень интересное, приключения. Люблю волшебство. А чему учит книга сегодня? Я не знаю. Мне кажется, авторы делятся в своих книжках, своим. в какой степени. Все обязаны, начинать играть да, может быть, быть каким-то идеальным... ...стороном человека, который... Такой, свой, ...все такое. А просвещение совершенно... <связать> Скажите, пожалуйста, вы часто покупаете книги? <связать> вот, когда деньги есть, сразу иду в книжный магазин практически. Вот такие будут. Вы считаете, это правильно, что накручивают очень много мне становится очень обидно потому что я считаю много и сейчас многие взрослые ругаются на детей из-за того Нет, что они не считают из-за того что они не просвещаются ну, а как мы должны просвещаться если на те же 555 рублей можно э -э футболку купить можно купить очень много всех вещей можно поесть после школы если ты задерживаешься а книгу надо подумать ну, уже... Да. Приходится как-то экономить, чтобы наработать себе на книжку или просить на день рождения подарки. А вы читали когда-нибудь советскую литературу старую? Да, читала. Вспомните что-нибудь, какие книги я на вашей впечатления? Я читала порчик. Бронза... Бронзовая, птица. «Бронзовая птица», я их читала, да. в это время, пока я их читала, я еще была в Крыму, и поэтому мне было очень интересно. Войне, да. Ходили как раз в музей и видела «Кортекс Лимфора», господи, как же он назывался, не помню уже. В любом случае, вот. вы были да. под впечатлением. Да. Ну, вот с советской литературы и так. Есть произведения, которые заходят, есть которые не очень. Читала те же Денискины рассказы, это очень здорово. Мне прям понравилось. <твет> <т Gun> <твет> Она воспитывала книга. Как вы думаете, в то время наших дедушек, бабушек, родителей? <ian> Я думаю, да. Люди читали намного больше и получали знания. <твет> да. <и а современная книга, вы можете сравнить? Сравнивать книги разных Ипох. эпох и времен Это достаточно сложно и неправильно Потому что разные поколения разные По-разному воспитывали детей По-разному по росли в разных условиях Поэтому, мне кажется, это достаточно глупо Сравнивать такие, такие книжки Писали абсолютно разные люди Это достаточно все правильно? Спасибо большое. Замечательно. Спасибо, спасибо. Какая вас литература интересует? Ну, разная. Спасибо. спасибо. Мне, интерес, мне нравятся хорошо изданные книги. Какого толка содержания? Ну, скорее... С... Сейчас я взял какие-то странные книги. Расскажите, поделитесь, да, пожалуйста. Какие книги, может быть, вы... Скажите поподробнее, что вас интересует на сегодняшний а... момент? Да. да, Мне интересуют какие-то книги, из которых я могу узнать что-то новое или просто хорошо изданные классно написанные книги, которые приятно держать в руках, которые приятно рассматривать, которые приятно держать дома. Наверное, книги как, там, возможно, книги как источник знаний меня уже не особенно интересуют, но хорошее издание – это, это важно. Эстетическое наслаждение. Эстетическое наслаждение, да, потому что Источников информации у нас сейчас много, а вот хороших вещей не очень, поэтому... А политического содержания интересуют ли вас книги? Mm -hmm. Книги, да, наверное, ну иногда. А какого толка? Опять же, должны хорош... это должны быть хорошо истинные и качественные книги, то есть... Э... Ну не знаю, вот у меня есть, у меня есть книга Кодекс вот, чести русского офицера из да, записывая Черная Сотня. И это очень хорошо изданная, качественная книга, да, и ну, то есть. А это какие исторические книга? параллели вы проводите с черносотенным движением конца-начала века ну, и сегодня? Никаких. Вам нравится эта книга, как. Ну вот как у меня нет. есть, например, дома книга из, э, про самураев, да, Там, кодекс жизни самурая, а это кодекс жизни русского офицера. Это же то, есть, ну, то же самое. <laughs> это это какая-то же какая-то жизнь интересных людей, которые жили тогда. И это действительно качественный контент. Вот. То есть меня, возможно, интересуют э, качественные книги с качественным контентом, которые, ну. Не какие-то там досужие рассуждения людей на диване, а какие-то книги с действительно настоящей историей. А на каких книгах вы росли? Какие книги вас воспитывали? Разные книги. Советскую литературу вам тоже читали? В своем в том числе. И какие запомнились? Корней Чуковский, Корней ну, Барто, конечно. А сейчас читали бы вы эти книги своим детям? Думаю, да. А может быть и нет. Не знаю, у меня пока нет детей, поэтому никогда не да. есть вы, вы бы предпочитали читать те же книги вашим детям, на которых вы работаете. Я То... не знаю, когда будут дети. А по ценовой политике вас устраивают цены на сегодняшний Вполне. В Москве доступно, да? Да. Вы другие города не скажете. Вроде бы да. Пришло. спасибо большое. Это, Уже жизнь вы... серии «Жизнь замечательных людей» можно прочитать о жизни патриарха Кирилла. Хотели узнать у вас, что привело вас на эту выставку? эту выставку ну, я стараюсь каждый год ее посещать но в этом году я дополнительно презентацию ну, книги ну, потому что здесь во-первых она дешевле будет и ну, я устремлюсь уже определенных авторов читать а что вы купили покажите нам две новые книги с предисловием пучкова Пучков вышел от, да. от Клима, Клима Жукова, Жукова mm -hmm. Древний Русь» и от Егора Яковлева друг Сюда. До этого я читал как раз, что он, я его прочел, но просто там я все же ее в подарок дарил, поэтому я решил что собственная была книга, поэтому ради них. И вот сейчас э, жду, когда будет. Как раз. А кто, Клин, будет? А кто будет? Пучков придет? А, Пучков, Клин, сейчас. сегодня как раз Клин Жуков Клин, Пучков. и Пучков. скажите да. Скажите, пожалуйста. Так. Я пока что еще сам буду искать сейчас. А? Буду. Вас интересует литература исторической направленности? Это и тоже. идеи социализма вам тоже близки? Да, близки. Я. Ну, как студент я изучаю, поэтому я разные области смотрю. Его. Дорога ли книга сейчас для студента? Книги дорогие. Тут... Для студентов. Я бы сказал, что да, потому что не все имеют такую поддержку от родителей, а если совмещать с работой, то свободного времени нам практически не остается. Потому что живые примеры мои только друзья. Потому что кто-то полностью на работе, просто для того, чтобы деньги заработать. И чтобы тратить на книги, не всегда получается. То есть, вот, если исходить из того, что книга – источник знания, а знания при капитализме всячески от нас пытаются убрать, вычистить или увести в свое русло, сделать наводки, в определенном направлении то э, по ценовой политики вот старые книги которые стоили там 50 копеек да теперь мы уже их внесли но зато в электронном виде можно в электронном виде вот что как раз плюс при этом есть еще достаточно магазин букинистики где можно найти подешевле и... а какие еще книги вы читаете помимо того что сегодня здесь а, помимо таких э, фантастику люблю различную есть и зарубежная фантастика Недавно просто... Сейчас в основном читаю для учебы, поэтому... Ну да, некогда просто Некогда. Считать. А так, к примеру, про самогон. Самого на варенье. Нет. Это область тоже интересна, uh -huh. потому что разным можно заниматься. А, например, серия там, о подвигах советских людей во время войны? Зоя Космедемьянская, Александр Матросов. Когда-то вы читали книги такого содержания? К сожалению, нет. Все но, да, все да, еще конечно. впереди, потому что у меня есть книги, которые я как бы купил, надо прочитать, но в вот профите такой. То есть некогда загружен студент работой, подработкой и плюс учебы. Да? Получается, да. что и самообразование не может быть. Да, по большей части получается, вот, когда в метро едешь на учебу, вот в метро сел, или стоишь, читаешь. Хоть что-то хоть чуть-чуть не получается, почитайте. Как то Держимся до последнего, не оставляем книгу. Пожалуйста, вот наша визиточка. Спасибо. А про политику можно спросить? Политикой интересуетесь? Да, есть такое. Потому что политика надо интересоваться, иначе надо заинтересует. Да, Нами. Совершенно так. А, а какие, как вы видите, что сейчас можно сделать, чтобы изменить, ну скажем так, государственное устройство Вообще мы можем, как в В данный момент пока что не представляю, но... Нужна, нужна нормальная организация, потому что современный фарс оппозиции, фарс это ни, о чем, ни да. о чем, потому что есть прекрасный пример того, как было в том же начале двадцатого года, как организовали, просто нет нормальной организации, если в этом духе, а если законно, то пока не представляю, как это возможно То сделать. есть создавать партию снизу? Да. Проверенные люди, активные, соединятся и работать в определенном направлении. Просвещаться, безусловно. Просвещение это в любом случае нужно. Но э, чтение без действия, оно будет просто клубом Нет, по интересам. Вот Марк... В любом случае просвещать надо, потому что сейчас очень большой выбор книг, и каждый, каждый читает читается писателем. Естественно. А марксистко литературы литературу вы читали? Какие-то работы, можно? быть? Вот мы с товарищем, он, он недавно достал собрание Сочинение. Ленина, поэтому он сейчас, потом я думаю, у него взять, чтобы почитать, потому что ну, интересно, интересно. В любом случае, да. Но мы должны сейчас актуализировать, проецировать все на наше время. Конечно. Что Ленин жил в одних условиях, в других. Да, поэтому Но надо изучать, оценить. надо нести знания народу, да, студентов, да. Да, много что сейчас... Простите. Ну, потому что сейчас очень много народу, вот те же однокурсников послушаешь, порой говорят правильные вещи, но не понимают, как, что, зачем поэтому. То есть единомышленников не так много, да? Не так много, потому что очень много клише, очень много пропаганды. Же, тоже сериал много, как мы сейчас слышим. Да, да. Даже когда людям указываешь на очевидные факты подмены понятий, туда они все равно говорят, типа, нет? И тут уже никак не переспоришь. Просто как уперся в стену и все. Так что, ну, пытаемся. Ну, да, должны должны победить. Да, будем? Только да. вместе. Вместе. Скажите, пожалуйста. Привела моя тетя. Тетя, так. То есть тетя интересуется книгами и пытается заинтересовать и вас. Я тоже интересуюсь книгами, так. но не так хорошо и не так сильно, как моя тетя. Скажите, пожалуйста, а для вас, вот как молодое поколение, что книга сегодня значит? Неважно, электронная Вы или бумажная. Вы а, Конечно. Книга, в первую очередь, конечно же, источник знаний. Мне кажется, это независимо от времени. Но, может быть, информация, которая там сейчас содержится, она более актуальная, та, которая связана с научником, с информационными технологиями, лично для меня такие книги гораздо интереснее, чем какая-нибудь художественная литература. А вы наукой интересуетесь? Конечно. А где вы учитесь? Я уже нигде, я закончил <laughs> институт Отлично. в Рязанской области. А какой факультет? Вычислительные а, техники. Учитель? Ну, он вы... связан да, именно с компьютерной наукой. Отлично. Расскажите, пожалуйста, политика немножко интересуется. Конечно, А каких взглядов придерживаетесь? Либертарианских. Либертарианских? О, это интересно. А что вас в этой идее так занимает? Ну, скажем так, это идея, которая еще не воплощалась в нашей стране, и она имеет право на, скажем так, воплощение. То есть нужно попробовать, да, например. Советская попробовали, развалилась. А теперь демократия в США вроде бы попробовали, вроде стоит все в порядке. Вегетарианство mm -hmm. тоже. Ну, в принципе, включается в себя демократию. Ну, Либерта, свобода, yeah. да. То есть свобода покупаем. Вот, свобода. И поэтому что-то новое, оно как бы привлекает. Mm -hmm. А э, у вас есть какая-то группа, единомышленники, товарищи? Mm, есть мои друзья. Ну как, единомышленники, мы можем поговорить там с... Ну это на уровне разговоров или у вас есть то Конечно, То есть вам просто симпатизирует идея либертарианства. А про социализм вы уже как как на прошлое смотрите? Как на прошлое. Не как на будущее? Нет. То есть равноправие, бесплатные квартиры. Всем студентам сразу а, распределение а, на работу, это уже скучно. Мне кажется, что это не то, что, например, мне интересно. Мне, то есть вы кажется, за, за, я конкуренцию. за конкуренцию. Вы за конкуренцию, конечно, да. за выживание. Человек, человеку волк. Но не волк, но конечно. Ну, товарищ и брат. Но это все-таки уже тогда. Вообще, хорошо, когда все, что называется, выделие. Немножечко из того, немножечко из того, и э, конкуренция есть, но не настолько, чтобы углотки друг другу вот, отрабатывать. Ну и кому-то там квартиры бесплатные, да, не знаю, каким-то льготникам, в общем, что-то такое, что смешанное какое-то. Но если один ребенок растет в богатой семье, а другой не совсем обеспеченный, да, скажем так, у них равные, равные права. Естественно. То есть быть. они такие же участники конкуренции. Да. То есть дочка Алсу и э, э, дочка наших соседей, она имеет равные права к выигрышу там, в каком-то конкурсе. И... Ну, обязаны должны. Должны, но это, это работает? На... Это работает в нашем. Я думаю, что не полностью. А как сделать так, чтобы это работало? Чтобы равный доступ был? Нужно, чтобы как минимум люди захотели равного доступа. Наконец-то ну, вот, ну, ну, вот У меня сосед, он, он очень хочет очень хочет поступить в институт, но нет денег у родителей. Он хочет поступить в ГИМО. 400 тысяч в год. Ну, никак не получается. А кто-то может просто... Ну, это... Ну, это да, ежедневный это... заработок для кого-то. И как, для как это таких, исправить? Как, очень для таких, как сосед, созданные бюджетные места, ведь Но там три человека это уже очень захотеть, это не работает. Это проблема И тут уже проблема именно в том, денег на, на образование. То есть, получается, где-то где деньги куда-то умыкаются? Да. Отворовываются? Да. Проще а да. ну, да. говоря, да. То есть, нам никогда не будет хватать денег на то, чтобы э, датировать да, такие что Надо сменять сознание в людей. Сознание? Да. Сознание все будет зависеть. Пока мы будем апатичными, такими вялыми, ничего не свинится. Нет, точно Поколение, которое выросло в социализме. Поэтому я считаю, это нужно менять отношение свое есть, считаете, каждого это, человека. Отношение. Простите, вот, именно поколение, которое вы выросло при социализме, оно апатично. Оно, я не говорю о том поколении, я говорю о том поколении, которое сейчас вообще вот народ в вот вот поле при том, когда открылись двери, когда к нам пришел поток всего дозволенного, начинают продукты заканчивая другими мероприятиями, у нас получилось, что мы заелись, вот я так считаю, мы стали более вялыми, мы стали более вот именно апатичными. С 90-х годов, да? у нас, да. да, мы просто заелись, вот я считаю. И поэтому пока у нас э, головы не просветлятся, ничего не будет. То есть каждый человек имеет право бороться за какую-либо, э, неважно, какая это будет власть, самый главный шоколадский, то есть, неважно, кто будет в рулях нашего правительства, я считаю, это нужно добиваться именно сообщения. А пока мы все разрознены, к сожалению, у нас э, ничего, понимаете, как это, как вы, у вас некролога, любитель арабища, мы не сможем никогда. А вот я, я, я, к сожалению, так немножко, немножко пассивное, скажем да, так, печальное. Но, это, знаете, это должны пройти годы, чтобы сознание поменялось. Оно уже меняется, учитывая митинги и так далее, как А можно ли митингов уже что уже решить? Вы знаете, я не считаю, что митингов нужно что-то решить. Я не считаю. А выборы? Выборы здесь, понимаете, надо все-таки… Прежде чем идти на выборы, надо смотреть, за кого голосовать, а не тупо выставлять кнопочки, да. Надо ознакомливаться с тем, значит, кандидатам, который по моему мнению представляет себе на То есть это все зависит от человека. Большинство людей идут на выборы механически. Поставил галочку, отзвонился -от и ушел. Понимаете? То есть если это бюджетная организация, то стоит отзвониться. Поэтому только под своим сознанием каждый человек может как-то вот, сдвинуть, вот эту белую бульдовую, которая сейчас ребенок. Как сформировать это сознание? Понимаете, сформировать сознание должны быть, быть какие-то... Книгами определенного толчка? Ну, определенные книги, понимаете, много интернета. Сейчас, к сожалению, интернет перевешивает книги, к сожалению. К сожалению. Но там тоже идеи, идеи да, в да, да, да, именно обладают. Поэтому. То есть должна быть идея, понимаете, которая объединит людей. Да. Вопрос какая? Понимаете, к сожалению, наш российский менталитет, он завис вот на том уровне, на социалистическом, когда у нас было все. Но сейчас тоже у нас практически все. У нас есть еда. В Москве? В Москве, да. Да, вот к сожалению. У нас есть вода, у нас есть отопление. И там хорошо, понимаете, вот это очень большой минус. Мы стали, поэтому э, более, э, скажем так, невосприимчивыми, что вообще в Москве это касается вашей наших... группы. Я в регионах там уже особо, там в даже в субботу. Поэтому я считаю только своим наши... своем Мы пришли конкретно посмотреть, почитать что-то, ознакомиться и для себя как то сделать. Спасибо, Спасибо большое. Пожалуйста. большое. Всего хорошего.